Привет! Сегодня у нас распаковочка товаров из Китая. Не буду томить, давайте начнем. первое видео, поэтому строго не судите. Тут что-то такое маленькое. Я уже вижу, что это. Наверное. Кто не знает, это проводочек для радиоуправляемого самолета, который я недавно заказывал. Я снимал это на видео, но решил не укладывать его на YouTube. Он соляется в панель. в приемник, точнее, как насколько я знаю. Сейчас это самолет. Вот он. И попробую ставить. Сейчас отвертку вот возьму. Кстати, вот в самолет входили вот такие принадлежности. Это аккумулятор. Отверка винт, который уже стоит зарядного устройства, две битвы зарядного устройства. И запасной винт. Кстати, уже сломал один. Вот, когда летал на нем на ну, новичок. Первый раз вообще такой делом занимался. Он пришел мне немного сломанный. Тут было очень сильно согнуто крыло. И задняя часть самолета. Было волнистое немного, я выпрямил с помощью водяной бани. Это я поставил чайник на огонь. И Когда он скипел, ну, от чайника шел дым. Вот, и от этого дыма я и выпрямил это крыло. Так. Давайте попробуем вставить. Кстати, при... идет передатчик забыл. Насчет передатчика. Так, Самолёт-то называется VoltoS F49. Он, кстати, сам передатчик. Так. Так, вообще можно его сюда ставить. Что-то я не нахожу. Куда его вставлять? Ладно. Если я алханулся, я напишу вам в описании. Так ладно, это вещь не дорогая. Рубли 70 стоит, я точно не помню. Короче, в принципе я такой. Самолет деньги у вас упал. Траве высокий. Вы его не видите. Ну, вы его хотите найти. Просто берете. Вот у вас пульт есть. Вот. Сейчас он перестанет пищать. Вот, у вас пульт есть, допустим, у вас 40, где-нибудь вы отключаете винты, отключаете пульт, и самолет немного начинает так аккуратненько крутить свой пропеллер, и тем самым мотор его начинает пищать. Или это сама штука пищит, я так и не разобрался. Так вот. Кстати, я не снял потому, вот этот винт, потому что я что-то не смог, когда вот тянул, эти моторы тоже немного начали смещаться. Хочу сказать, что самолет крепкий, после столких падений он не сломался, только последний раз, когда на нем летал, он сломался и винт. Так, берем это все добро Вот. Давайте откроем следующую посылку. Тут тоже что-то я ничего не чувствую надо гадать, что это вообще да я был прав чуть порезал даже вот хм. это такая штука типа дымовые шашки типа фокусы показывать ее надо прожигать и он будет дымиться все это дело я недавно заказывал тоже у меня где-то она лежит кто хочет посмотреть как она дымится ссылка на видео будет в описании берем эту штуку кстати я хочу сейчас подумать, могу разыграть её. она в принципе очень дешевая ну для первого видео сойдет мне кажется 8 рублей стоит розыгрыш будет когда на моем видео он вообще наберет 100 лайков вот, разыграю эту штуку. А видео будет с другой штукой, я её недавно заказывал. Тоже вот. Решил еще одну заказать. Берем. Тут что-то мягкое. Даже не знаю, что я уже не помню, что я заказывал. Так, я уже понимаю, что это. Это же мешок для пульта. его цепляешь на пульт с помощью вот это крюка. И он и вешаешь его себе на шею, он так удобненько висит у тебя. Вот на этот пульт он не сойдет, я что-то не... -то только что увидел, что нет у него не предусмотреть для этого, нигде нет, чтобы цеплять. Вот. У меня тут несколько пультов. Я да уже один вижу, который цепляется. Это мой старый пульт. От радиоуправляемого танка. Шестиканальный. Вот и таких, наверное, пультов он назначен, я не знаю, это... 2, не, не 2, и 4. Опа. Вот. И так он спокойненько висит у вас на шее. Удобно управляете. Видите, я тут один стик уже потерял где-то. Думаю, заказать его где-нибудь или сам сделать, я не понимаю. Так вот, это радиоуправляемый танк АКВ-1. Хотя бы не настолько я облажался еще раз. Хотел бы подсказать вам еще вещи, которые я не снял на видео, но заказал с Китая. Это такой радиоуправляемый самолет на резине вот тем самым крутите винт у него закручивается резинка потом отпускаете и он летит он пришел весь сломанный тут было все сломано, вот эта дощечка вообще разломата я приклеил сюда пластмаску и саму дощечку склеил и винт был сломан на две части вот тут разлом, и это приклеил суперклеем все остальное собирать все легко по инструкции. Оставлю ссылку также в описании. На все товары это будет ссылка в описании. Так. Вроде бы все. Всем пока. Надеюсь еще раз я буду снимать видео. Если посмотрю активность какая будет. Мне будет конечно приятно, если вы будете писать комментарии, ставить лайки. Подписываться на канал. Буду чаще и чаще выпускать видео свои. Всем пока, всем удачи. С вами был The, The Human Brain. В переводе как «Человеческий мозг». Не знаю, как зачем я так назвал свой канал. Просто захотелось. Всем пока. Добра и удачи.